Тадам, друзья! Продолжаем играть в Рафтецкий. Да, у нас сегодня очередная серия нашего грандиознейшего выживания в этом мо модном, хотел сказать, в этом водном конечно же, мире. Какой мы день уже живем, давайте посмотрим на наш календарик. Мы уже прожили 85 целых дней и у нас просто-напросто просто-напросто уже вот такой вот плод в процессе нашего прохождения мы отстроили. Ну а перед началом видео как всегда, малюсенькая просьбочка к тебе мой дорогой зритель, поставь пожалуйста лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки, сам знаешь, я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным, современным видео. Видеоиграм. Ну а мы, ребятки, продолжаем выживать. Кому, ребят, интересно мое выживание с самого начала в игрушечке под названием Raft, ищите плейлист по рафту. Все есть на моем э, канале. Да, ребят, вот такое удалось мне построить уже плод в процессе моего путешествия. У меня здесь наверху несколько пальм стоит. Ну и как многие помнят, по моим, по моим прошлым сериям, э, мы отправились на поиски, значит, определенных совершенно новых объектов. Мы построили радиостанцию, да. И сегодня, друзья, мы поедем на такой э, эксклюзивный, интересный объект, который уже виден на нашем горизонте. Это радиовышка. Вот только от акулы сейчас избавимся, потому что она нам постоянно здесь досаждает. Так, проваливай. Проваливай отсюда. Я еще и есть, похоже, захотел. Так, давайте, ребят, сходим, поедим. Где мой интерфейсик? Весь интерфейсик, ребятки, надо включать. И давайте уже начинаем выживание. Точнее, продолжаем. Так, мне бы сейчас что-нибудь перекусить, а то что-то совсем я сильно голодаю. Где же у меня еда? Вот, ребят, у меня еда. Кстати, там еще наверху была у меня еда. Давайте немножко перекусим, да, а то у меня уже скоро обезвоживание настанет, вот, друзья, еда у меня здесь на гриле греется, как, все как надо, так, а есть у меня дополнительная э, еда, которую можно приготовить, нет, еще, ребят, не, не собирал я больше акульевого мяса, а, только две штучки, надо хоть, чтобы хотя бы как минимум было а, три. Всякого барахла тут насобирал в процессе. Как вы видите, у меня тут и кошечки всякие вот такие вот с а, машущими лапами. А, я, кстати, ее, по-моему, выловил вообще а, в воде. Есть вот такие вот утки. Кстати, утки это как чип, типа, типа ачивка или отсылка, даже на, назовем ее так. Отсылка к игрушечке под названием Scrap Mechanic, а, разработка которой занимается именно та же а, студия, что и разрабатывала игрушечку под названием Raft. Так, ну что ж, у нас темнело. Пока акулу я не Вижу, пока она вроде бы от нас отстала Давайте немножечко передохнем И на утро уже а, будем выдвигаться Да, сегодняшняя серия будет посвящена Именно а, исследованию а, Вышечки, так, где водички-то взять? Давайте водички немножко нальем, у нас тут в уже Водичка давным-давно, я смотрю, накопилась Сейчас мы по максимуму Зальем в себя воды Скушаем, конечно же, акульево Свежего, сочного мяса а, Снимемся с якоря, так, давайте посмотрим Куда у нас дует ветер, да, снимаемся с якорем Да, я немножко, ребят, проапгрейд я по всему периметру поставил ловушки. У меня здесь ловушки стоят. И с этой стороны я тоже поставил кучу ловушек, чтобы ничего не упускать. Вот, друзья, вот оно то, к чему мы стремимся. Но надо бы нам, наверное, скорее всего, еще и парус опустить, чтобы он в ту же сторону был направлен, чтобы нам можно было попасть именно на эту вышку и ни в коем случае ее не объезжать. Держим курс, друзья, прямиком на эту вышечку. Да, бочечки у нас сами будут ловиться вот таким вот простым способом. Вот она, друзья, на горизонте показалась вышечка. Да, давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит на нашем радаре. А вот он, ребят, наш, наш радар. А включим, у нас батарейка вроде бы еще заряжена. Так, что-то я не понял. Похоже, опять акула. Да вы задрали уже, а? Вы когда-нибудь отстанете от меня? Нет, эти акулы, ребят, просто-напросто мне надоедают Вы Вообще портят мне конкретно, конкретным образом э, жизнь Давайте, ребят, еще раз продемонстрирую э, Вот у меня здесь все указано, показано Вот она, та точечка, до да, к которой мы плыли И мы уже к ней подплыли Она у нас уже вот перед нашими глазами На нашем экране нашего дисплейчика э, Координаты, я так понимаю, здесь были выставлены по умолчанию Когда я поставил эту радиостанцию и ее подключил И вот мы уже практически на месте Нам осталось всего ничего ну а пока мы до нее плывем, давайте я все-таки выключу эту самую штуковину Потому что она очень сильно расходует батареечку Да, пускает Ну-ка, сколько у нас осталось? У нас практически на нуле батарейка Все, смотрите, ноль она сейчас отрубится. Да можно, думаю, уже и оставить, пускай отрубается. Потом вот все, друзья, прям при вас отрубилась, потому что батареечка у нас а, пустая. Можно отсюда вытаскивать ее. У меня здесь специальный ящик для батарей для этих есть. А положим ее вот сюда. Вот, кстати, батарейки пока здесь заряжать нельзя. Я так понимаю, если ты ее использовал, то можно смело после этого выбрасывать. Если же есть какой-то способ, друзья, напишите мне об этом в комментариях, как заряжать батареечки. А мы уже, друзья, практически на месте. Вы смотрите, как эпично смотрится это. Вышечка, я просто а, в шоке Если честно, да-да-да, первый раз я сюда вообще а, Заплываю на самом деле в этой игрушечке И сейчас будем вместе с вами Открывать неизведанное Так, надо подгрести аккуратненько, подгребаем Друзья, только слишком близко не подгребаем Так-так-так, Итак, вот так вот выглядит Это у нас, значит, новая совершенно Для нас локация это у нас, значит, вышечка. Сейчас будем ее потихонечку исследовать. Да, я надеюсь, акула не сожрет мой плод, пока я буду там находиться. Да-да-да, я думаю, что брони моего плота хватит, чтобы защитить все мои самые важные... Места. Так, давайте заберем эту бочечку, посмотрим, что там у нас есть, чтобы потом не забыть. Так, все, сейчас, естественно, складируем мы на наши с вами места, где все и должно находиться. Еду с собой только, скорее всего, я возьму. Так, давайте, наверное, подъедем к ней немножечко поближе, а то отсюда мы не достаем. Давайте также снимем с якоря. Ох, наконец-то, новые места, друзья, как же, я давно хотел что-нибудь новое посетить, и тут оно наконец-таки случилось, так, давайте здесь мы остановимся, иначе мы точно сейчас врежемся, не хочу врезаться и ломать а, свой плод, а как на нее можно забраться-то, я не знаю, с какой стороны лучше всего, а я не хочу специально подъезжать близко, чтобы мой плод нечаянно не развернуло куда-нибудь а, в другую а, сторону, так, давайте выпьем водички еще, что-то я смотрю, у меня обезвоживание вообще дикое, хорошо, что с собой бутыль я взял с водой, да, и, конечно же, еще немножечко места. Так, все, ребят, отправляемся, это наш первый, так сказать, первый шанс посетить эту уникальную локацию. Так, я думаю, что вот здесь мы сможем пропрыгнуть сейчас по камушку, поэтому, да, давайте сейчас исследуем. большую часть, кстати, ее, смотрю, затоплена, есть какая-то надводная часть, но в большинстве случаев все находится у нас по два до. Надеюсь, получится проплыть в окно. Попробуем, ребят, проплываем в окно, не получается у нас проплыть в окно, видимо, слишком узкое окно, друзья. А тут как раз нас акула подкараулила, да, да, да. Не очень-то нам сейчас а, сладко придется с этой акулой, она постоянно нам будет а, мешать. Ну как же можно пройти-то, как же с какой стороны, друзья, можно а, к этой а, платформе мне подплыть? Надо было у меня с той стороны подъехать на своем плотике. Давайте сейчас я отплыву немножечко назад, тогда, да. И м -м, с другой стороны постараюсь к ней подплыть. Давайте, ребят, снимемся с якоря. Буду стараться сейчас помогать себе, конечно. Конечно же я а, веслом сейчас мы весь этот огромный плод а, будем пытаться а, подвинуть веслом и я все-таки заеду спереди и посмотрю где у нас друзья есть а, заход вот там спереди мне кажется вполне больше у нас гораздо гораздо шансов чем а, мы вот отсюда будем пробовать так что-то я смотрю еще и буря начинается да капец а не надо мне буря мне и так проблем хватает я тут с акулой борюсь а еще ребят как специально буря началась так, ладненько, как-нибудь разберемся Мы уже не столько бурь переживали, да? И не такие у нас были, значит, ураганы И, и штормило нас вообще не по-детски Так, а, наверное, вот с той стороны, если мы подплывем Там у нас будет больше шансов Давайте попробуем Так, подплываем, подплываем Сейчас скоро весло, я так сломаю Секундочку, секундочку, подплываем Еще немножечко, еще совсем чуть-чуть Так, где мы плывем? Так, смотрим, где мы плывем Так, не в ту сторону я грибу Надо по-другому немножко грести Надо грести туда против течения Мне парус в этом помогает но очень плохо он мне помогает Ставим на якорь наш плод И я сейчас постараюсь найти здесь Вот, мне кажется, что вот отсюда можно запрыгнуть Да, вот тут есть вроде бы какой-то а, проход Давайте попробуем туда в этот проход Сейчас занырнем Но сначала все-таки я предпочту подкрепиться Да, ребят, ни в коем случае нельзя идти туда голодным Я хочу по полной там все обшарить а, На этой вышечке И вернуться уже обратно Надеюсь, найду там какие-нибудь интереснейшие зацепочки Так также давайте поедим и также давайте скушаем что-нибудь нормальное, типа какого-нибудь супчика вкуснейшего, сочнейшего, да, а у меня есть простое рыбное жаркое, давайте его сейчас скушаем и посмотрим, сколько оно нам всего восстановит, о, нормально, а прям в шторм выдвигаюсь, о, ребят, это была очень большая ошибка, выдвинуться в шторм и все-таки получается у меня запрыгнуть, да, Получается запрыгнуть, смотрите, а акула как будто там в воздухе летает Так, ребят, начинаем исследовать нефтяную вот эту вышку Здесь, значит, у нас интересные а, надписи про то, что здесь типа акулы, все дела, ребят Кто а, шарит в английском, можете перевести и подсказать мне в комментариях, что здесь было а, написано Какие-то, ребят, здесь поломанные, да, штуковины валяются Так, ребят, тут есть хлам всякий, да, отлично Можно хлам пособирать всякие разные, разнообразные Здесь тоже, друзья, смотрите, надписи какие-то интересные Какие-то послания, видимо, обращения Да, к нам, людям Которые сюда придут, типа меня Ладненько, это мы все дело минуем И идем дальше, мне бы вот туда вот сначала Попасть, давайте сначала сходим вот в эту часть Комната Б1 у нас называется Да, ее мы сейчас будем Исследовать, но тут также можно подняться И на площадочку повыше, давайте сначала Комнату Б1 исследуем, посмотрим, что у нас Здесь интересного, я смотрю, пластик Здесь имеется, шкафчики, кстати, открывать Нельзя, вроде бы, когда Ничего не получается, так, вот сюда да, проходим здесь у нас что такое. Так, так, так, стульчики валяются какие-то. Это что такое, ребят? А, записочку мы нашли. Давайте прочитаем, что в этой записочке у нас а, написано. Добавлена, ребят, заметка а, записочка. Так, давайте посмотрим, что в этой записочке у нас написано. Указано, где у нас эта самая записочка Не понял я, так давайте посмотрим Где у нас а, отобразились какие Данные с этой самой записочки Вот, ребят, радиовышка Знать бы где мы, наш единственный ориентир Радиовышка вдалеке 12, 16 и 8 Отказали сегодня после трех дней Испытаний Ядро 16 а, горело Так сильно и быстро Что подожгло колодец а топливные стержни уплыли в океан И будут а, греть, гореть еще сотни лет. В общем, я так понимаю, здесь какая-то произошла трагедия на этой вышке. Да, можно все это будет, конечно, почитать потом. Но вообще никого не осталось. Ну, надо, ребят, смотреть. Я, возможно, и ошибаюсь. Так, у нас тем временем темнеет. А я, наверное, сейчас быстренько сгоняю на свой плод, посплю. И мы выдвинемся с вами, продолжим исследовать эту вышку, когда у нас будет, друзья, светло. Это очень важно, чтобы мы с вами могли целиком и полностью посмотреть, а как у нас здесь и как обстоят вообще дела на этой вышке. Возвращаемся на свой плот. Надеюсь, меня не укусит за, за задницу акула Это злая, а? Вроде бы не успела. Вроде бы не успела, да, больше всего я ее боюсь, потому что она всегда меня пытается подкараулить. Вот, ребят, я уже на плоту, а, не знаю, под, под, подстерегает меня где-то акула или нет, нет, она пока что плавает, а я в это время предпочту, наверное, просто-напросто передохнуть. Да, ребят, продолжаем исследовать радиовышку, но на следующий день, сейчас мы отдохнем и с новыми силами а, будем исследовать. Так, я смотрю, опять акула. Опять, друзья, акула. Опять эта гадина не успокоится никак. Она мне весь плод уже просто-просто разгрызла. Да, у меня уже ресурсы заканчиваются. Да нет, ребят, у меня с ресурсами все в порядке. Можно по этому поводу пока не беспокоиться. Так, ну что ж, день второй. И следуем, продолжаем а, вышечку Надо бы водички взять Давайте наберем пресной водички побольше Восстановим все свои запасы а, Так, съедим, наверное, мы сейчас также а, побольше рыбки Блин, не восстанавливается, кстати Когда мы рыбу едим, у нас шкала, а, шкала насыщенности не восполняется больше Так, ребят, вот наш шанс Вот сейчас мы можем запрыгнуть И... Да что ж такое Это не получилось, друзья Ждем следующую волну Ждем следующую волну И нас сейчас, нас сейчас укусит акула за задницу Я чувствую, это уже близко она уже была близко. Акулу я прям чувствовал, ребятки, что она была близко. Ладно, продолжаем, ребят, исследовать. Посмотрим, что нам удастся еще здесь найти, кроме просто а, пластика. Комната Б2. Пойдемте в нее зайдем. Что у нас здесь имеется в комнате Б2? Вот эти ящички зря, что нельзя открыть. Наверное, там было бы много чего интересного. А в комнате Б2, ребят, у нас просто-напросто порушенные полки. Ничего интересного здесь у нас я не вижу. Так, пойдем дальше тогда. Да, здесь такие же у нас надписи какие-то интересные. Послания можно почитать. Да, кто шарит на английском языке. У братишки скретча с этим небольшие проблемы. Так, идем дальше, друзья. Это что такое? это что у нас за копье? Это, ребята, у нас ко стандартное копье. Вот какое есть, например, у меня. Но только его взять, к сожалению, нельзя. Было бы неплохо разрабам, подумать над этим, чтобы можно было подбирать вот такие вот предметы. Иначе, когда я их выкидываю, они у нас просто превращаются вот в такие вот забавные коробочки. Так, ладненько, продолжаем. Смотрим, ребятки, в комнате b3. Что у нас находится также, ребят, можно найти здесь хлам. Я смотрю, бутыли здесь стоят. Еще хлам. Ну, такой хлам, ребят, мы обычно находим просто-напросто, плавая возле островов, водички. Да, ничего удивительного пока что я здесь не нахожу. Возможно, что-то где-то и упускаю. Зритель, если ты внимательней, чем братишка Скрэч, то напиши, где что я упустил на этой радиовышке. Я непременно постараюсь все Найти. Так, как же нам, друзья, подняться выше, спросите вы. Давайте будем искать ответ на этот вопрос. Ну, во-первых, здесь вот есть, здесь есть точно заход. Можем подняться вот на ярус немножечко повыше. Я говорю подняться, но ни в коем случае не упасть. Так, давайте попробуем, ребят, поднимемся повыше. Да, комната у нас уже идет c 2 она находится еще немножко повыше. Смотрим, что здесь есть. А здесь у нас, ребятки, большой ящик. Что в этом ящике? Шарнир, доска, шарнир, стекло. И рецепт овощной суп. Да, ребят, здесь уже был ящичек а, с а, определенно лучшими ресурсами, чем а, были ресурсы на первом этаже. Куда здесь еще можно пройти? Пока что вижу, что никуда. Эту комнату мы зачистили. И, я так понимаю, нам сейчас нужно искать, э, искать подъем на, э, на ярусы чуть повыше. Блин, почему здесь нет просто-напросто какой-нибудь удобной лестницы? Я не пойму. А Была бы лестница, было бы гораздо а, прикольней. Так... Здесь как-то можно подняться, здесь определенно можно подняться, попробуем через шкафчик, да, есть такое дело, мы просто-напросто запрыгиваем на шкафчик и поднимаемся выше, так, тут у нас что такое, тут у нас опять, ребят, какие-то интересные надписи, электрощиток, открыты двери во все места, так, сюда можно зайти, нет, в эту комнату, нет, это, ребятки, у нас комната закрытая, так, идем дальше, в эту комнату интересно, как попасть, C1 комната, давайте, ребят, заходим в комнату C1, пока что у нас все пусто, это что-то вроде бы типа каких-то... То ли столовый, то ли что-то в этом роде, да. Так, здесь мы смотрим, что такое. Так, поднять записочку. Добавлена, ребятки, новая записка. Давайте глянем, что у нас это за зацепочка-то такая интересная. Так, смотрим. Сигнал. 8 января получен сигнал бедствия. Отследить. 9 января установлен контакт. Язык неизвестен. Малайский. Малайский. Вызовите Таригана. Тари 2 февраля ри, рация сдохла. Это выстрелы вдали то та... Тангаро. -тан 4 февраля, говорят, по-малайски слишком быстро не разобрать, как... Кота Джанггар Кота Джангар, 6 марта В общем, какие-то, ребятки, данные мы еще получаем Кстати, да, вот так вот можно кликнуть и увеличить И почитать поближе, что у нас там а, Говорят, ладно, ребят, еще одну зацепочку Мы собрали и движемся, конечно же а Дальше, продолжаем исследовать Забираем все то, что нам попадается на нашем Пути, да, естественно, мы Сюда ведь не просто так пришли, нам нужно Зачистить эту, эту вышечку по максимуму Да, и вот тут у нас больше всего похоже На какой-то буфет или на столовую Да, этой радио вышки. Смотрим дальше. Так, здесь у нас ничего интересного. Проходим в следующую комнату. Так, здесь у нас опять, друзья, ящик под лестницей. Обязательно не пропускаем все это. Так, железный слиток, доска, доска хлам и шарнир. Определенно нам это все пригодится. А где же подъем наверх? Я видел, там еще есть этажи, вот, друзья, подъем у нас наверх, прямо здесь, ни в коем случае его не проходим. Так, здесь у нас тоже в этой комнате ничего интересного, продолжаем исследовать, друзья, новая совершенно локация, я просто в шоке, да, очень долго я плавал, наконец-таки наткнулся на что-то существенное. По этим лианам, интересно, можно заползать наверх или нет? Мне кажется, что можно как-то туда залезть, но надо как-то извратиться, да. Я так понимаю, нужно обойти аккуратненько вот здесь. Это у нас, я так понимаю, второй этаж. А вот здесь. И перепрыгнуть вот сюда. Получилось, друзья, отлично, с первого раза Мой паркур, черт возьми, меня не подводит И мы уже оказались возле, возле вот этого а, ветряка. что ж, движемся дальше Я так понимаю, дальше мы также С помощью паркура сможем перепрыгнуть Вот туда, на эту вентиляционную а, Трубу, как там мой плод, кстати, поживает Вроде бы не сожрала его еще акула, да, ребятки Акула еще пока его не сожрала Это очень хорошо, да что ж такое, ребятки, упал Как я так мог упасть, а, не понял Давайте дубль номер два а, Я немножечко оступился, да И обрушился просто-напросто Вниз, давайте попробуем еще разочек Да, через c 1 конечно же, проходим Так, у меня, смотрю, небольшое обезвоживание Надо было набрать побольше водички Мне с собой, но у меня пока что еще есть один Глоточек из бутылочки, давайте его Заглотнем уже так, и, конечно же Покушаем, так, ни в коем случае сейчас, ребятки Не ложаем. так, проходим, ребят, по этим балочкам Да, аккуратненько, тихонечко Не торопясь, прыгаем вот здесь на, лестнич, на, на лестничную площадку Так, отлично, и прыгаем вот сюда на вентиляцию Да, друзья, получилось Со второго раза получается у нас запрыгнуть Так, смотрим, что у нас здесь есть Это у нас какой-то хлам, а, бутылочки, естественно, мы собираем Потому что это все, друзья, нам пригодится Для нашего, для развития нашего а, плота Попадаем, ребятки, в комнату D1 Давайте посмотрим, похоже у нас выше Нет, ребят, еще и самая высокая комната Мы в нее обязательно сейчас а, сходим Так, давайте осмотримся, что у нас здесь имеется В комнате D1 а, Внимательно нужно быть, ведь подсказ Практически на каждом углу здесь должны находиться Здесь, я смотрю, совершенно ничего такого интересного у нас а, просто-напросто а, нет Ладно, тогда поднимаемся мы сразу же а, выше Да, где у нас тут подъем выше? Я так понимаю, по этим полочкам можно будет подняться повыше. Или как? Подождите, на ящик, на полке И поднимаемся. Да, ребят, тут никаких лестниц таких ровненьких нет. Приходится, приходится подниматься просто, хрен его знает, как. Просто по всяким перекрытиям. Так, переходим сюда. И последняя, финальная наша площадочка. Как бы не упасть... Поднимаемся, ребятки. Вот это, конечно же, высота. Вот это я понимаю. Вот это, ребята, самая высокая высота, на которой я был в этой игре. Мы попадаем в самую финальную комнату и у нас, ребят, получено достижение. Даже, ребятки, Рафтецкий нам дал достижение, что мы, типа, исследовали эту вышечку до самого победного а, конца. Что же мы, ребят, видим в самой финальной а, комнате? Давайте-ка посмотрим. Здесь есть какая-то записочка и на ней, я так понимаю, какие-то а, совершенно новые координаты. Здесь есть ящичек, которые можно заюзать и получить оттуда, ребятки, очень много много всего, в том числе и налобный фонарь, мы только что, ребят, получили рецепт, чертеж налобного фонаря, это явно нам пригодится, сколько же мы всяких, ребятки, штуковин здесь подобрали, здесь также есть записочка, давайте посмотрим на эту заметочку, что нам там в ней пишут, так, секундочку... Если вы, если вы понимаете, что здесь написано Это еще не конец Мы, мы пытались выжить а, Из двигателя Максимум, но думаю Он сгорел, мы едва доплыли до Радиовышки, а Филин сказал, что лодки конец, но я могу Ее починить, они далеко уплыли Но, мне кажется, они направляют Направляются на Селену, блин, что за Селена, ребятки Что за а, что за интрига такая интересная Что же еще за Селена, это скорее всего Какой-то остров, я хочу оставить Это в таком месте, чтобы потом на чтобы потом нашли, все это случилось не из-за нас, но с нашей помощью. И клянусь Бога, мы попробуем все исправить. Если мы туда доберемся, то отключим 12 и 14. Вы, вытащим синицу. И может быть я приглашу ее на свидание, а она на этот раз не а, посмотрит на меня, как на психа. Филин нашел мой блокнот. А, Филин нашел мой блокнот, но я его забрал. Надо лучше прятать. Это маркер. А, это маркер очень плохо стирается. Нич ничего, мы ее спасим мы должны. Сокол. Да, ребятки, речь идет о какой-то, значит, какой-то селение, Это, скорее всего, либо это человек, либо это может быть остров. Я не знаю, ребятки, но у нас, смотрю, события развиваются в этой игрушечке. Замечательно, ребятки, не просто так мы здесь. И тут, смотрите, друзья, тут у нас странные очень фотографии, да, на этой вышке. Здесь фотографии какого-то затонувшего города, да, утопия написано здесь, да, типа у нас а, был какой-то город затопленный, да. Вы смотрите, как он затонул, судя вот по этой фотографии. То есть просто-напросто небоскребы одни торчат, и они затоплены наполовину. Просто офигеть, ребятки, это видео. Великий потоп какой-то, видимо, был. И смотрим, что у нас здесь, друзья. Добавлена новая заметочка. Так, новая заметочка. Что нам гласит? Люди. Люди, вопрос. 37, 67. Я так понимаю, это, ребят, подсказочка. Это новые совершенно координаты. Да-да-да. И мы должны обязательно попробовать попасть а, по этим координатам а, и найти это место, да, с помощью нашего, конечно же, радиоприемника. Так, смотрим, ребят, на наш плот. Плот наш пока что а, в порядке. Да, мы достигли самой финальной точечки. Выше только звезды, как говорится, выше нам уже точно а, не подняться. А, ну что ж, друзья, тогда спускаемся обратно к нашему плоту и попробуем сделать кое-какие для себя а, выводы. Главное это не оступиться, главное не упасть. Да, ребятки, оказывается, события здесь тоже развиваются есть определенный сюжет, у этой игрушечки это не просто выживалочка, а выживалочка оказывается с маломальским, но а, сюжетом. Мне уже, черт возьми, нравится это продолжение, давайте попробуем. Да, все-таки есть шанс найти каких-нибудь а, людей, я так понимаю, в этих отдаленных а, местах. Ну что ж, вышечку мы, значит, расследовали, исследовали вроде бы всю, но мне, друзья, так не кажется, потому что у нас есть еще нижние этажи, а, возможно, на эти нижние этажи можно сплавать с помощью какого-нибудь водолазного костюма. Так, акула снова бесчинствует, не понял я, что-то что я не понял, давайте зачиним и ее срочненько уберем Так, акулу мы убираем, замечательно Так, ну что ж, давайте посмотрим Мне кажется, что там на нижних этажах есть что-то интересное И нужно э, их каким-то образом исследовать Я, ребят, их исследую сейчас, как только разберусь с этой наглой акулой Итак, мы взяли совершенно новый рецепт налобного фонаря Давайте попробуем это все дело изучить Это, кстати, нормальная штучка, я так понимаю, с этой штукой мы сможем теперь светить постоянно и везде, где нам только это Заблагорассудится. Так, ну что ж, изучаем, посмотрим, где у нас эта штуковина. Налобный фонарь, а, для него нужна батареечка. А какая именно батареечка? Интересно, израсходованная батарейка подойдет. У меня тут их, кстати, несколько, да? Давайте попробуем с помощью израсходованной батарейки сделать этот самый налобный фонарик. Так, открываем инвентарь. Да, друзья, израсходованная батарейка идеально для этого. Подходит, но мне вот интересно, как будет расходоваться заряд этого налобного фонаря. Давайте сначала попробуем сейчас оденем его и посмотрим. Так, валяй, друзья, нифига себе. Вот эта фишка. Вот эта фишка, да, друзья, нифига себе. Прогрессируем, развиваемся мы на нашем плоту. И у нас теперь уже есть налобный замечательный вот такой вот фонарик. А акула все никак не дает, друзья, нам расслабиться. Вообще никак не дает она нам расслабиться. Я бы и хотел отдохнуть, но она просто-напросто нам этого не дает сделать. Отлично, ребят, отгоняем акулу. Очень хорошо сейчас стало видно все в темноте, особенно на нашем плоту. Я думаю, исследовать какие-то другие объекты тоже будет очень легко и просто. Меня в данный момент интересует это вот это вот все дело, да, которое находится под водой. Я хочу туда сплавать и посмотреть, что же там можно найти ценного. Я думаю, что там что-то да, можно найти определенно. Ну что ж, а мы давайте пока что поспим. А, посмотреть, хочется мне, как тратится заряд. А заряд, друзья, у нас у этого фонарика определенно а, тратится. И поэтому нужно это дело все учитывать. Интересно, если у меня заряды тратится до конца, как я могу зарядить? Мне какую-то батарейку надо будет поставить, или крафтить обязательно новый фонарь? Скорее всего, крафтить новый фонарь, но я, ребятки, еще пока что не уверен. Будем проверять, конечно же, немножечко попозже. А пока что отдохнем. Итак, мы передохнули. Мой персонаж слишком сильно голоден. Давайте уже чем-нибудь щитим. Сейчас мы закусим. Так, что у нас тут есть э, в нашем меню сегодня? Так, а на сегодня у нас ровным счетом... Так, наверное, опять акулий мясо придется точить. Нет, друзья, у нас еще есть готовая зубатка. Давайте попробуем на вкус эту чудесную рыбешину. Да, смотрите, она какая огромная. А мы пополняем свои ресурсы. То есть еда, вода, это, ребят, наше святое все. А поэтому надо всегда, чтобы был заполнен опреснительно с водичкой. И чтобы всегда у нас была а, еда. Так, ры ры рыбу мы оставляем, наверное, здесь. Да, куда-нибудь вот сюда ее положу. Кстати, мы можем также запекать картошечку. Да, у нас, если есть картошечка, мы можем ее а, запечь. Так, что еще погрызть? Давайте попробуем ананасы погрызем, что ли, я не знаю. Ананасы тоже достаточно сочные. Они очень сильно восстанавливают хорошо у нас а, уровень воды. То есть, а, жажду нам они удаляют. Отлично. Так, сейчас мы нажремся по полной. Отличненько, ребятки. А, чувствую себя очень хорошо и бодро. И пришло время по посмотреть. Так, акула, ты задолбала уже. Хорош откусывать части от моего плота. Давайте, ребятки, устроим а охоту, что ли, на эту акулу. Да, я вроде тут Обучался, как можно грамотно находится на акулу. Сейчас попробуем, ребятки. Охота на акулу открыта. Кто на кого охотится, будет. Ой-ой, это она на меня, похоже, охотится, а не я на нее. Так, попробуем, ребятки. Охота на акулу открыта. Постараемся сейчас ее убить. Не получается у нее бить. Она уплывает просто куда-то вниз. Отплываем от нее подальше. Ни в коем случае не вестись на провокацию. Иначе нам придет хана. Так она плывет на нас, ребятки. И пытаемся отбиться. Пытаемся отбиться, не получается, друзья. Акула устроила охоту на нас. Так, уплываем, ребят. Уплываем от нее на плот, иначе нам придет хана. Мы играем на супер сложном уровне сложности. Если нас акула убьет здесь, то я просто так без помощи друга уже точно не воскресну Поэтому мы просто-напросто тактично отступаем пока что Да, этот батл неравный и я, вероятнее всего, в нем а, проиграю Да, сражаться с акулой, конечно же, это то еще событие Нужно тренироваться, чтобы грамотно использовать свое копье И чтобы она нам при этом не носила никакого урона Ладненько, продолжаем ну а тем временем, пока, ребятки, у меня восстанавливается моя хпшечка, я, наверное, возьму и пожарю все-таки вот здесь вот немножко картошечки. Да, ребят, можно картошечки пожарить, можно, кстати, немножко покашеварить. А, давайте попробуем сделать какой-нибудь простецкий овощной супец или же а, рыбный супец, но... Да, и на то, и на то у меня есть ингредиенты. Так, давайте, две картошины нам нужно и две, конечно же, штучки, две свеклы. Давайте, ребят, берем две свеклы. У нас пока что готовка, ребят, в прямом эфире, в рафте здесь. Все, ребят, это грамотно помещаем вот сюда, вот в эту кастрюльку и начинаем готовить. Тем временем сразу же положим ингредиенты для следующего нашего очередного блюда. Так, отлично, положили, можно все убирать из инвентаря. И теперь давайте, кстати, да, можно, кстати, и попробовать еще то, что у меня уже сварено. Да, давайте попробуем, ребят. Как же на вкус у нас эта еда Так, нужно присесть на стульчик, аккуратненько, да Давайте присядем на стульчик и попробуем эту еду Блин, Жаль, что со стульчика нельзя а, пользоваться никакой а, едой Можно только лишь вот от такого вот а, видосика Эх, какая сочная, горячая Попробуем, друзья, но у нас, похоже, опять акула Опять, друзья, акула нападает на наш плод. Я просто в шоке от этих акул Они меня просто уже задрали Весь плод не разломали, засранцы такие, а Я уже запарился его чинить Так, смотрим, ребятки, как у нас восстанавливается хпшечка Восстановилась вроде бы хпшечка Для одного удара точно хватит Давайте попробуем, посмотрим, где у нас акула Смотрим, друзья, где у нас, вот она акула, она идет у нас Так, пробуем, открывать пасть И удар! Удар, ребятки, но нифига не прошло Нифига не прошел трюк я вроде бы ударил, а я по ней попал, но она про все-таки пробила по нам Ладно, ребят, это неравный бой, акула против человека, надо это прекрасно а, понимать Поэтому я не буду рисковать сейчас своей а, шкурой Давайте немножко попьем водичечки, да-да-да, В основном пока что жажду Готовлюсь, друзья, я, я пока, ребят, не убью эту акулу, конечно же, я не поплыву туда исследовать Нужно срочно убить акулу Давайте пока посмотрим, что у меня есть, значит, из снаряжения Ласты и налобный фонарь, я могу сделать, да, налобный фонарь мне определенно Годится, я его, наверное, оставлю Да, можно его пока что одеть Нет, пока что, ребят, сниму я налобный фонарь Пускай он у меня лежит а, в инвентаре Как только, так сразу Так, а если вот так выбрать, налобный лобный фонарь он оденется? Нет, мне не на голову Не получается, надо, ребят, обязательно его одевать Именно вот здесь вот а, в инвентаре так, ладно, освободим пока местечко, да, вот здесь вот я освобожу местечко, как только мы э, будем иметь возможность сплавать, мы обязательно его оденем, так, а где у меня всякий хлам, я не пойму, мы уже, в принципе, рецепт изучили, поэтому нам вот эта штуковина, чертеж на лобный фонарь, я так понимаю, не нужна, хотя, подождите, она может пригодиться, знаете, для чего, если мы будем играть с друзьями. Если мы будем играть с друзьями, вот эти, кстати говоря, чертежи, они нам точно пригодятся, потому что сразу же можно будет все исследовать, просто-напросто прочитав эти чертежи. Поэтому, друзья, вот эти чертежи надо всегда ск складывать в какое-нибудь храни хранилище. Пусть у меня будет это хранилище с рыбой. Да, хранилище с рыбой. Можно, кстати, рыбу переместить куда-нибудь наверх, вот сюда вот, где у меня готовая пища. Так, секундочку, ребят, продолжаем выживать на плоту в рафте. Сегодня мы нашли радиовышку и... Очень много всякого интересного с нее забрали, да, ребят, вот сюда можно готовую пищу складировать, вот этих больших рыбин тоже можно, ребят, отправить на жарку, пока все равно заняться нечем, пока все равно мы, друзья, в ожидании сейчас находимся, да, в ожидании того, когда мы завал... завалим все-таки акулу, я все прислушиваюсь, стараюсь к тому, где она начнет уже грызть мой плод и уже постараюсь быстренько... Ср... Вот она, друзья, вот она, акула где-то здесь! Где-то здесь я ее слышу, вот она опять грызет мой плод. Давайте все-таки ее уже уничтожим, она меня уже задрала. Так, да что ж ты никак не помрешь-то, а? за раз ты такая? Что ж эта акула никак не сдастся, я не понял. Так, давайте еще раз попробуем, на нее нападем прямо в воде. Где она? Где я не вижу? Я не вижу, друзья, где акула? Ага, вот она плывет, вот она вдалеке. Это та самая покоцанная акула, я надеюсь, да? Раз! Получилось, друзья, получилось, она меня не успела Или может быть потому, что просто я ее быстренько уничтожил Так, все, ребят, забираем с нее все мясо, которое здесь есть И сразу же пытаемся сейчас а, выдвинуться на исследование Да, ни в коем случае не, за, не задерживаемся, потому что у нас время сильно ограничено здесь Потому что следующая акула уже близко Так, ребят, попробуем, ребят, посмотреть, что у нас внизу здесь а, Комната 1, это у нас, значит, вот такой вот подводный мир Да, я постараюсь все это дело сделать быстро здесь проплыть Главное не заблудиться Здесь есть огнетушитель, здесь есть какое-то ведро. Здесь также очень много, друзья, всякого хлама. А, можем мы... Здесь, кстати, очень быстро а, лутается этот хлам. А, не нужно его а, крюком. Ой, тут еще ящик! Так, ребятки, кислород заканчивается, успеть нужно выплыть на поверхность, постараемся это сделать. Да, ребят, всплываем на поверхность, а, много хлама, даже целый ящик там у нас был, офигеть, просто сколько всего полезного. Давайте еще раз попробуем занырнем, мне хочется убедиться, все ли я здесь а, прошарил, да, друзья, у нас погружение, конечно же, не без этого. Да, в этой комнате я, в принципе, все прошарил, здесь больше у нас ничего нет, эту урну можно поднимать? Нет, друзья, эту урну нельзя поднять. Я так понимаю, что в глубинах здесь ничего такого особенного быть не должно. Так, выплываем, постараемся Сейчас еще проплыть а, в другое место. Я видел, что здесь несколько комнат. Или это одна друзья комната? Нет, вот тут еще, кстати, можно проплыть. Вот тут пониже есть тоже у нас комната. Но здесь, кстати, можно даже дышать. Отлично. Здесь даже можно дышать. Самое сложное место я уже разведал. Так, посмотрим, что у нас здесь имеется. В этой комнатке тоже, ребят, все затоплено у нас. Это что такое портфель какой-то? Я нашел. Портфель, друзья, добавлен новой заметкой. Я получил достижение. Я нашел какой-то а, портфель. И Что это, ребят, за портфель? Я ума не приложу. Так, давайте посмотрим: есть какие-то данные по портфелю? Если честно, я а, не вижу. Просто-напросто этот портфель, я так понимаю, был какой-то определенной ачивочкой, Да. Это определённо, ребята, ачивочка, мне дали просто-напросто сейчас а, достижение а, в стиме, что я нашел. Достижение от игрушечки Raft, что я типа нашел какой-то эксклюзивный а, предмет. Просто-напросто пошарившись а, здесь. Ладненько, принято point. я так понимаю, что это самая крутецкая штуковина, которая здесь была. И больше здесь ничего у нас нет. Так, а в этой комнате, что, секундочку, я не привык просто, просто так отступать от своей цели. Вот, друзья, еще один большой ящик. Отлично. Смотрите, сколько всякого полезного а, хлама мы здесь подобрали. Естественно, все нам пригодится. Главное, чтобы сюда сейчас акула не заплыла. Но я думаю, что что она и не сможет этого сделать. Ладно, выходим наружу. Да-да-да, тут еще, ребят, есть спуск вниз. Вроде бы все комнаты мы обшарили, не знаю. Вроде бы да, мне так кажется, что мы все комнаты уже обшарили. Посмотрим, что у нас внизу имеется. Где наш крюк металлический? Берем наш металлический крюк. Металлический крюк, вот он. Я думаю, что все нам пригодится. Хотя надо, ребят, самое только ценное собирать. Только все самое ценное. Вот этого хлама я и так могу найти целую кучу вот который здесь сейчас валяется, я его и так могу найти целую кучу, это, ребят, не показатель, поэтому мы просто-напросто тактично просто отходим от этого места. Так, а где мой плод? Я уже испугался, друзья, я, я помню, что я припарковался возле этого камушка, я сейчас просто-напросто а, испугался, думал, куда же делся мой плод. Так, а здесь есть какая нибудь какое-нибудь железо, нет на склонах этого всего дела? Железо, по крайней мере, я пока что а, не вижу. Продолжаем, друзья, исследовать окрестности этой радиовышки. Да, много интересного мы сегодня здесь нашли, а, я научился я научился делать налобный фонарик. Сейчас исследую окрестности. Пока что здесь, друзья, ничего такого сверхособенного я не нахожу. Только вот этот вот можно хлам подобрать, да? Он нам может быть пригодится. Камни мне сейчас не столь важны, потому что я их особо сейчас не использую практически. Так, ну и давайте еще проплывем. Еще немножечко я хочу здесь пошариться. Не так уж много здесь всего, ребят, под вышкой. Разве что можно вот эти вот штуковины забрать. Но они мне тоже не особо сейчас нужны. Ладно, в принципе, я здесь все облез, все обшарил, все... Все просмотрел. Необычных каких-то штук я здесь... Ой, акула, ребята, акула уже плывет на меня. Срочно возвращаемся. Главное, чтобы это было их не две. Главное, чтобы хотя бы она была одна. Если две на меня сразу нападут, то мне точно хана. Ну что ж, друзья, вот такое вот у нас сегодня приключение получилось. Я думаю, что я по полной исследовал эту вышечку. Ну а если я, конечно же, что-то забыл То зритель, напиши, пожалуйста, мне об этом а, В комментариях, ведь братишка Скретч Просто-напросто мог а, не уследить И что-то а, подзабыть И что-то где-то, ребятки, оставить на этой а, Вышечке, поэтому особо наблюдательные Пишите, пожалуйста, в комментариях, что братишка Скретч Упустил, и я постараюсь это все дело Конечно же найти, но теперь уже Только а, в следующих а, сериях Ну что ж, зритель, как тебе мое прохождение Выживания? Напиши, пожалуйста, свое мнение По этому а, поводу Ну и давайте наберем на это видео хотя бы 500%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 с вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!